Опять рассвет, и снова неустанно Садит во мне который день подряд Моя незаживающая рана, Убитый тезка мой Брис Вайтбат. В недобрый век уже сами атакован, Твоих погодков подвиг не угас, И автор Бригантины, Павка Коган, Идет с тобою рядом среди нас, о, радость писем крымского госконца! Где отчий дом, ноча во всех начал, вздыхал в футбольных матчей, гуки, стронцы, смотрел, захлеб слугу, и дети солнца, а все Севастополе скучал. О, лейтенантов, солнце, боевое, как он мечтал в преддверии выходных пройти с отцом, заснеженной Москвою, во все театры повезти родных. Он не считал оставшиеся миги, от радости кружилась голова, теперь они, страницы этой книги, дописана последняя глава.